<мышлив> да давай Бэйби а -а -а -а, Сука <рес> <тёк> Ой, сори, сори Я тебе в ногу попал Прострелил колено, так сказать <сORS> <сORS> <сORS> <сORS> <сORS> <сORS> <сORS> Сука, вы все Отлетаете так угарно под музыку Здорово Пиздец, тебе весело. <сум> Сука! Тебе весело, наверное, да? <сум> <сум> Смотрите, когда тусовать нахуй. Пиздец, блядь. Ха-ха Типа долбобов, блядь. Три полоски. Три полоски. Ха-ха. в рот. Какого хуя? На сука, убей нахуй. Это ебать, ты там орёшь блять, нихуя, мы с тобой бешеные уёбки я могу, я могу въебал самого себе кинуть я, я, я потушил твой пукан, братан в смысле, блять? Сыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, <смех> смотри, сейчас, что будет Шар судьбы Короче, я хочу шары судьбы сделать Мне надо второй шар сюда поставить Ждем 30 секунд 30 секунд Дайте ему эйс Смотри, смотри, смотри Смотри за меня, смотри за меня Смотри Видишь это? <смех> <смех> смотрите на стенку Смотрите на стенку Смотри, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю граффити охуенно. Смотрите, смотрите, смотрите. Творень... Искусство нахуй. Я просто поплопаю. Что сейчас за хуйня была? Мне сейчас кто-то нас скинул, мне сказали привет, петушочек. Чего? Блин, задать задачи, При... один рубль. Бомба об этом дебил. Зеленый вообще крутится. Давайте все плюс лев. Плюс форвард. Плюс джамп. Twelve seconds later <coughs> <laughs> <laughs> <laughs> Right, Traum, baby, time now, Это, это, это, это. какого хуя? Я смотрю аниме.